Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в видеоролике с вами разберем, как происходит пробой уровня. Покажу вам одну интересную сделку, максимально ее подробно разберем, и вы поймете, когда происходит тот самый пробой, почему он происходит, и когда стоит заходить в сделку, чтобы оказаться, так скажем, в самом выгодном положении. Также перед началом этого видеоролика хочу вам сказать то, что я буду на блокчейн Live. Он проходит этот форум 20-21 апреля. Там будут говорить про криптовалюту, про DeFi сектор, про майнинг, про регулирование. В общем, будет много интересной информации. Там я хочу найти новые знания, пообщаться с интересными людьми. Знаю, там точно будет икигай, инвестмент старт. Если вам, ребята, это также интересно, и вы хотите пообщаться со мной, пообщаться с другими ребятами, то пользуйтесь промокодом MaxBax, Он дает скидку на 10%. И если вы реально хотите туда пойти, то я вам реально советую поспешить. Потому что билеты каждый день дорожают, их становится меньше. Я думал, это, знаете, такой маркетинговый ход, но не тут-то было. Я лично себе взял бизнес, своей девушке взял стандарт буду тусоваться, но девушка пускай отдыхать нет, шутка, просто там для других таких моментов тоже надо был бизнес, теперь давайте уже перейдем собственно к разбору моей сделки это монета waves, первое на что я обратил внимание это скопление уровней когда-то мы разбирали похожую ситуацию в телеграм канале, точнее в канале по обучению и там у нас было вот такой вот момент, когда у нас тренд идет вниз, после каждый максимум точнее минимум становится выше предыдущего и формируется вот такой вот краткосрочный Восходящий тренд. Здесь у нас рассматривается вход на пробой, потому что за каждым минимумом у нас находятся стоп-лосы, на которых у нас получается такое вот лавинообразное движение. То же самое, если у нас восходящий тренд, краткосрочное такое коррекционное движение, и после идем обновлять и локальные максимумы. По данной ситуации все у нас примерно то же самое. То есть картина внешне, технически смотрится так. Есть у нас те самые уровни, за каждым уровнем мы ожидаем стоп-лосы. И по факту, если у нас задевается первый стоп лосс за первым уровнем, то вероятнее всего мы вот так вот лавинообразно начнем скатываться. Где здесь фиксировать позицию и сказать довольно-таки сложно, но я бы стоял лично до локального минимума и возможно на его обновление, потому что за ним опять же будут стоп-лоссы на снос которых можно заходить. То есть примерно до 32 спокойно можно стоять. Если кто-то такой более жесткий, можно просто выставить стоп-лосс уже в безубыток и ждать, просто тянуть эту сделку до 30 как минимум. Что по данной ситуации? Смотрите на что я первым делом обратил внимание. Просто смотрите на стакан спотан и вы сейчас увидите то, что здесь по рынку кидали по 2000 монет. Прямо сейчас этого не видно, но когда эта заявка появится, вот она была, я думаю вы заметили, 2000 просто кидают по рынку. Что это нам говорит? То, что в данном месте, в данной монете, на данной цене у нас есть человек, который прямо сейчас что то берет и покупает. Вот опять же, была заявочка по рынку, она проходит очень быстро, вот опять была та самая заявка, 1000, 2000 и прям по рынку, кидали прямо от уровня. Вот опять же, это было видно, если вы внимательно наблюдаете, вы видите то, что вот происходит. Какой-то такой момент, то что хоп, кинули 2000, хоп, кинули 2000. Это говорит о том, то что все, здесь есть покупатель. Он сидит, откупает, старается как-то может удержать цену. Возможно, это ему и цена как-то интересная. Не знаю, возможно, он хотел добраться. Непонятно. Нам важно понять, то, что здесь есть покупатель. Ниже цену не хотят опускать. Поэтому здесь заходить в пробой уровня, ребят, ну было бы опасно. Вы представьте, я захожу здесь в пробой. У нас есть крупный покупатель. Он выкупает и потом у нас цена дальше идет на повышение. И тут он уже может быть там разгружается Я не знаю кто он там у нас и То ли долгосрочный холдер, то ли краткосрочный Это не важно Смотрите, что я делаю дальше Я дальше просто наблюдаю Ничего не делаю Просто сижу и наблюдаю и Здесь я также вижу то, что у нас сформировался тот самый кластер тот человек, который был у нас с крупными деньгами, он начинал откупать вот от этой вот зоны. То есть вот за этими вот двумя пятиминутными кластерами. То есть на протяжении уже буквально там 10 минут он просто берет и откупает именно вот от этой вот зоны. Почему эта зона интересна? Мне это абсолютно не важно. Для меня важно, чтобы цена ушла ниже этих кластеров. Тогда я пойму, что возможно этого покупателя у нас уже нету. Дальше по данной ситуации, как только я вижу, что цена начинает проваливаться, вы просто посмотрите, как у нас начинает вырастать объем если у нас там был объем в 5 минутной свече 2 тысяч да, то сейчас у нас объемы уже начинают постепенно увеличиваться на идет борьба между покупателями и продавцами это нам и надо уже по факту 30 тысяч31 вы сами видите как сильно начинают повышаться объемы именно в это время я начинаю уже заходить в позицию на фьючерсном стакане и понимаю если начнутся опять такие же покупки как у нас были там по 2 по 3000 по 1000 там человек начнет кидать все буду выходить с позиции если этих покупок не будет я буду стоять просто до обновления локального минимума здесь пришлось все-таки немного постоять но как вам сказать вот смотрите у нас есть покупатель он постоянно покупает и держит цену потом у нас начинают возрастать объемы это говорит то что у нас есть уже и покупатели и продавцы в равной мере но грубо говоря цену удерживал тот человек с большими деньгами этот большой человек грубо говоря уходит и теперь покупать этот актив, грубо говоря, некому Поэтому, возможно, будут преобладать продавцы Мышку я держал над стаканом на всякий случай Потому что, ну, мало либо не пошло движение А вот сейчас важный момент Есть у нас минимумы И цена начинает пробивать эти минимумы То есть мы уже цепляем первые стопы Дальше стопы у нас стоят уже за этим минимумом Далее за этим И когда у нас уже пойдут продажи Мы уже цепляем стопы один за одним Если вам рассказать механику Мало того, что мы цепляем стопы Так многие участники, которые торгуют вот типа такие как я. Кто-то стоит, допустим, лонг, их цепляют стопы. То есть есть уже первое движение. И второе. Я захожу в пробой. То есть многие участники начинают заходить в пробой. Это еще дополнительный объем, чтобы цену толкать вниз. После того, как мы уже там идем на обновление этих минимумов, у нас начинают вот эти вот участники такие, как я, фиксировать позиции, поэтому цена начинает отрастать в некоторый момент. Но если там биток валится, понятно уже, все валится. Далее по этой ситуации все идет вроде как замечательно. Я для себя решил уже сразу выставить небольшую такую сетку. Резкий импульс, большие продажи, цепляем стопы. Эй, ребят, я не знаю там вообще, как идет полностью механика. Я рассказываю так, как это понимаю я. И это, да, по факту работает. Не знаю как там будут рассказывать другие трейдеры рассказывают то, что именно у меня работает дальше я раскидываю сетку и потом переношу уже стоп лосс без убыток, потому что если цена вероятнее всего откатит обратно до этой самой трендовой линии, ну вероятнее всего она может даже вернуться вот в этот вот диапазон, если же у нас будет хороший пробой, то он будет у нас продолжаться, поэтому можно спокойно стоп лосс уже держать без убытки после цена пошла вниз, я еще часть позиции скинул, после был небольшой откат, э, перенес уже с лосс поставил себе вот такой вот стоп лосс который бы просто подтягивался то есть я же не знаю насколько у нас может быть сильный пролив там пробой он может быть и на 5 на 10 процентов я себе выставил просто трейлинг стоп и он постепенно перетягивается за тем как у нас двигается цена. сейчас я вам это все наглядно покажу вот у нас идет хорошее движение вниз и вот постепенно мой стоп лосс перетягивается надо было конечно стоп лосс чуть-чуть побольше поставить потому что у нас было там просто сумасшедшее движение я изначально вообще хотел стоять до 30 долларов, то есть раскинуть лимитки вплоть до 30 долларов по вейсу, его недавно пампили на новостях, плюс были плохие новости с стейблкоином USDN, представьте стейблкоин USDN обвалился там на 40%, процентов. это конечно немыслимо, но такое случилось, здесь у нас идет небольшой такой откат и вся позиция была закрыта уже по стоп лоссу. надо было все таки немного его выше переставить, но сделка и так была закрыта неплохо, заработано 94 доллара чистыми, я на здесь понятно, как проходит тот самый пробой, то что у нас был покупатель, покупатель у нас пропал, по факту была такая хорошая активность и продавцы у нас победили, плюс биток шел на руку. Сделку отработали хорошо и таких ситуаций на рынке вполне много, это один из вариантов, как происходит пробой уровня, есть еще такой момент, когда у нас на уровне может стоять какая-то крупная заявка и после разбора этой самой крупной заявки у нас происходит пробой уровня, да, вот здесь у нас крупная заявка, мы видели как цена она у нас там постепенно росла и вот когда только разбирают эту заявку проходят уже крупные объемы Понятно, что там будет хороший импульс не только за счет стопов, но и за счет участников, которые у нас опять же добавляются в пробой. По этой ситуации я думаю понятно, также вам хотел показать по поводу этого стейблкоина, просто хотел вас предупредить, чтобы вы это все понимали, а то вы может в криптовалюте находитесь, но до конца не понимаете, какие здесь вообще могут быть и риски. Заходим на CoinMarketCap, здесь выбираем стейблкоин, это монета, которая по факту стоит 1 доллар. Многие люди держат все свои сбережения в тезерах и некоторые еще... Держит в USD, то есть terra usd, это тоже хороший вариант, но многие не понимают, что нужно иметь диверсификацию даже по стейблкоинам. Сейчас я вам это наглядно покажу. Вот в сети в стейблкоин USDN, вы посмотрите, просто болелся реально на 60 процентов. Стейбл должен примерно находиться в районе 1 доллара, а тут вот видите минус 35 процентов. Я этот стейбл старался откупать, покупал по 0.85, по 0.75, и потом все-таки я вышел уже примерно вот на 0.87, ну потому что я потом по смотрел новости, так скажем, нагнали паники, я сам подался этой панике. Хотя по факту сейчас этот стейбл восстанавливается, такая уже история была, но во всяком случае вы это сейчас должны у себя держать в голове. То, что не нужно держать все яйца в одной корзине. Даже бы каким стабильным не был тот же тезер, нельзя, ребят. Надо понимать, что нужна диверсификация. Вот берете стейблы там USDC, BUSD, UST, да, и, то есть разных стейблов, если у вас там 10 тысяч долларов, на каждый там по 2,5% по 2000 долларов. Ну, чтобы хоть какая-то была диверсификация. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, на телеграм-канал. Также хочу вам еще раз напомнить то, что буду на форуме Blockchain Life 2022. Он проходит 20-21 апреля. Кому интересно со мной увидеться, пообщаться, пообщаться с другими ребятами, которые там разбираются прям очень круто в криптовалюте, у которых много кэша, то я думаю вам стоит посетить это мероприятие. Всем удачи, всем профитам, всем счастья, всем пока.